проговорить а потом записывать поэтому мы сейчас я Давай. проговорю начало как как это будет вдруг оно будет лучше чем а, другие вот и <сёк> но что-то будет сегодня хорошее что я намерен а, чтобы Ой, ты да, <сёк> бог, да, я... <сёк> <сёк> я намерен чтобы ты сегодня э, раскрыл вообще все что в тебе там безгранично да, находится или От... откуда у тебя вообще все это в твоей голове находится в твоем теле потому что настолько гениальных личностей гениальных людей как ты я вообще никогда не видел не встречал и возможно вот эта камера которая сейчас смотрит на тебя mm. сможет проявить тебя всему миру все очень просто нужно просто чтобы ты меня так чтобы все, и начал давать хорошо у нас сегодня с тобой несколько тем, которые я хочу раскрыть, рассказать, ну, во-первых, познакомить тебя с людьми, с моими подписчиками, с моими друзьями, с моими партнерами и рассказать о том бриллианте, о том, о той кладезе, которую ты собирал последние 10-15 лет. И рассказать сегодня обязательно о Школе Исцеления Первый Шаг. Араруш является соучредителем, совладельцем очень большой школы оздоровления. Мы сегодня об этом обязательно поговорим. Также мой друг Ара является как это правильно, с фондом соучредитель. Ну, учредитель, соучредитель Планета фонда. Соучредитель благотворительного фонда Планета Фонд, город Германия, страна Германия. И сейчас у нас очень большой проект здесь на острове Бали с проектом «Накормим кормим Бали. И Первый шаг, и Планета Фонд вместе объединились для того, чтобы помогать детишкам, кормить детишек. Здесь очень много школ-интернатов. И, и об этом, может, тоже поговорим. Очень большой пласт моего именно вдохновения и любви это фильмы. Совместное творчество э, Сары Именно поэтому, ну, вернее, даже не то, что поэтому, э, узнав, что Ара является режиссером, сценаристом актером, оператором, э, кто еще там, монтажером, <свы> музыку сам пишет. Но есть просто такой фильм Ара, где в титрах один он только находится. И когда я это узнал, мы начали глубже общаться. И Ара мне рассказала где-то, наверное, 10 своих сценариях. И я понял, что все. Ближайшие лет 10-15 точно есть чем заняться. И мы сегодня поговорим обязательно о фильме. Но основа, о чем мне хотелось сегодня именно вам донести, что ну, во-первых, Араруш очень глубокий человек, очень такой, знаете, основательный, и все его проекты, все, что он делает, связано с трансформацией людей. Так или иначе, физические трансформации, психически, эмоционально, и вот все, культурно, то есть все проекты, фильмы или благотворительные фонды, или школы исцеления «Первый шаг» связано с эволюционированием, то есть с развитием человечества. И первый раз я, я кстати, много слышал о, о Аре, мы здесь жили на острове Бали, и через его программы, через его ретриты прошли все наши друзья, я был, наверное, самый последний, кто поехал к нему на остров, и я добирался там какими-то перекладными, обычно все там два-три часа едут, я ехал 12 часов, чтобы вы понимали, на ретрит. В итоге я приехал, когда они уже жгли костер, заклады намерения, я вот так бросил свои вещи, сел, и я приехал. И вот в этот момент, наверное, моя жизнь изменилась. Я могу сказать это таким переходом, тогда мы зашли в практику сухого голода, первый шаг на острове Бали, У нас было там, по-моему, 12 человек, и вот когда я вышел после практики, мы синхронизировались с Анной и Ара Руж и создали очень, ну не то, что создали, я, может быть, немножко добавил каких-то элементов в школу исцеления. первый шаг. И у нас, можно сказать, запустился такой процесс, мы открыли здесь туристическую компанию, около 40-50 человек Нам ежемесячно начали приезжать здесь на остров Бали, более, наверное, 10 тысяч человек прошли первый шаг онлайн, там было несколько тысяч э, э, излечений, сейчас до сих пор эта школа очень-очень хорошо развивается, там каждый день пишут ребятам благодарности, отзывы, кто-то уже там по 3-4 по года в практике, вот давай немножко об этом поговорим. Я знаю, что ты мечтаешь снимать кино, но по пути ты, можно сказать, заботишься и трансформируешь людей. Как так произошло? Что, с чего вообще все началось? Почему первый шаг? Почему там сухой голод? Всех, всех приветствую. Ну, почему? Во-первых, это нужно было мне, чтобы я узнал. Uh -huh. То есть у меня была болезнь, я не буду долго рассказывать о ней, кучу интервью я уже давал. Я болел заболел неизлечимой болезнью, то есть банальная история. Сделал все возможное и невозможное, и мне сказали, что максимум два года прожил. И я начал искать путь, каким образом мне нужно оздоровиться. И естественно этот путь очень был долгий, я в течение многих лет искал методы естественные. Да? То есть, чтобы вы понимали, вот есть такая фраза, фраза «люди любят говорить», официальная медицина официальная медицина не является официальной медициной это бизнес который был создан и нам преподносят это якобы самое продуктивное и самое крутое что есть на земле но это это просто компания которая образно говоря на уровне государства навязывает нам свои услуги ну скажем так это аллопатия и она не она является изначально медициной которая Изначально воюют с кем-то, то есть э, с бактериями, вирусами. То есть это изначально неправильная симптоматическая медицина. Да? Естественно, она мне не помогла. Вот. И я начал искать, и я обнаружил, к удивлению для себя, я обнаружил очень много других э, более мощных, эффективных э, методов, которые из, из, ну, исторически за все время с человеком. Да? И у, каждой, у каждого региона, допустим, есть китайская медицина, есть аюрведа есть русская медицина древняя да, веды те же самые например там куча всего это описано и дело в том что настолько этот мир был разделен что все эти пункты да, допустим есть какая-то допустим есть китайская медицина есть аюрведа есть там э, э, фито медицина да, которая травами там лечится да, есть какие-то голодания есть какие-то очищения есть методика шелтона маргу аганян и прочее прочее, да очень-очень много всего есть, и каждый из них, опять же, является какой-то частью чего-то, и когда мы, я начал это все пробовать на себе и ну ни один из методов, скажем так, не не исцелял меня, да, он помогал, скажем так, но я полностью не выздоравливал, и когда я их объединил чудным образом, включив туда сухое голодание и все элементы вместе, не просто сухое голодание, а включая очищение печени, кишечника и прочее-прочие вещи. Все вместе, блоков, когда мы сделали, я результат получил за пять дней, который я искал всю жизнь да, годами. Чтобы понимали, я в течение 7 лет антибиотики вкалывал каждые две недели в курс. Вот. И когда я свой вопрос решил, нашел ключ. Каким-то образом, ну, когда мы начали люди, ну, я начал помогать людям, потому что мне, когда уже начали, начали задавать вопросы, у меня же были ответы, и я начал говорить. И когда их людей стало больше, мы решили их собрать в одном месте и дать. Когда мы собрали в одном месте и дали результат, который мы увидели, и результат, который увидели люди, и нас удивил, и людей, потому что ну, действительно очень мощно за пять дней человек реально получает э, визуально изменения, внутренние изменения и сознание и, и ну, просто во всех сферах да, и внешне и так пошло что поток человеческий поток появился и не нужно было мужем думать каким образом это делать появились организаторы э мы офлайн делали потом перешли на онлайн нам люди помогали те же самые наши ученики допустим один наш ученик говорит а давай сделаем онлайн мы сделали онлайн потом еще кто-то э вот мы ты прошел ты говоришь а давай займемся Euh, сделаем онлайн-школу, будем ее э, расширять. сделать да, масштабировать да, масштабировать, и мы угу. с тобой начали делать, да, тогда. То есть, все естественным образом появилось. На самом деле, для меня первый шаг какое-то служение, честно говоря. Да. Ты сам знаешь, да, как я к этому отношусь. Не хочу, пожалуйста! То есть, если люди думают, что ну я очень рад, что могу быть полезным людям, да, то есть что есть что-то, что я могу дать. Я очень счастлив, когда люди выздоравливают, когда пишет. Вчера нам вот письмо написали, я просто, ну, Анна плакала, я вот я Саше показывал тоже. Человек, который был при смерти. Ему сказали, что он не проживет и месяца. Ну, это был очень тяжелый случай. И его жена написала спустя два года, что он умер, и поблагодарила, что он прожил еще плюс два года. Мы уже ну, нормально. То есть ему стало легче. Да? Вот. И такие вещи, конечно, меня вдохновляют, но, как сказал Саша, у меня есть и другие да, планы. Мне хотелось бы, чтобы я вот отдал и пошел дальше, и люди сами бы делали. Но так как не получается, мне приходится все время участвовать, вдохновлять, чтобы, скажем так, как это можно назвать, вдохновлять людей на оздоровление, скажем прихватила но ты меня вдохновляешь точно потому что ну, ты по... меня тоже вдохновляешь когда... по -по после нашей с тобой встречи я прошел мне кажется наверное сто раз сухой голод за полтора года каждую mm. неделю ну нет, меньше, не на не сто раз но смысл именно для меня Сухого голода и практики первый шаг именно о том, что я начал на совершенно другом уровне мыслить, mm -hmm. то есть у меня изменилась моя система мышления. Ну и плюс я всегда хотел задать тебе вопрос: как так получилось? Это благодаря сухому голоду или может быть духовным практикам, как ты так расширил свое сознание, что ты сейчас играешь на уровне, ну, мне так кажется, да, мое ощущение, уровне президентов, уровне там топ-лидеров компании, типа Теслы? Там, да, Дурова, то есть ты создаешь такие проекты. один из проектов это проект Нейра. Мы тоже обязательно снимем по нему отдельное интервью, потому что за даже там несколько часов о нем не расскажешь. Вот как тебе эта идея пришла создать, допустим, операционную систему Нейра? Ну смотри, во-первых, мы ничего не создали, на концепт, да, то есть, чтобы ее создать нужно очень-очень большие ресурсы, человеческие и прочие, да, Но концепт у нас уже есть, на да, принципе. Вот. Как это приходит, очень интересно, я хочу сказать. Смотрите, я считаю, что, во-первых, у каждого человека есть свой дар, да, ну, сложно сказать, откуда берет композитор музыку. Ну, вдохновляется, да, у меня есть вдохновение, я его получаю и из этого делаю, да. Так любой художник скажет, я творческий человек. А если так логически подумать, я просто вижу такую вещь. Если вот смотрите, если человек умоется чисто вот вы если хорошенько помылись да вы когда захотите лечь в постель и постель будет грязно вы не ляжете спать то есть вы захотите по убрать ну поменять постель и естественно когда вы спуститесь в гостиную увидите что там грязно вы чистые у вас чистые ноги скорее всего и пол помоете да, образно говоря то есть это настолько внутренний, да когда человек внутри себя создает ну хотя бы что-то похожее на гармонию да, внутри себя, а, то есть он берет ответственность за внутренний космос, чтобы вы понимали, внутри нас космос, друзья мои, мы состоим из миллиардов клеток, сотни триллионов, да, говоря. И каждая клетка совершенная машина, которую до сих пор наши ученые даже понятия не имеют, как она вообще, откуда она взялась, да, образно говоря. А, вот, чтобы вы понимали. Механизм какой-то понимают, что-то, да, какую-то часть, ну 0,001% происходящего внутри могут объяснить, остальное не объясняется. Вот. Поэтому что я хочу сказать, что это, это гениальная машина, она многомерная. Это клетка, это органы из определенных клеток, это сам организм, это среда обитания этого организма, это вся единая система, это все связано, все едино. То есть когда ты берешь ответственность за свой внутренний космос, образно говоря, не просто эзотерически, а реально конкретно, ну, занимаешься телом, создаешь из него свою храм начинаешь чистить все, начинаешь создавать, начинаешь работать, да? у тебя мышление меняется от самоубийцы, да, образно говоря, в созидателя, творца. И когда в этом случае приходят тебе идеи, которые улучшают мир. То есть, которые ты хочешь, ты уже хочешь в другом мире жить. И ты смотришь, что этот мир немножечко пока мир убийц, да, самоубийц. И ты говоришь, Юки Зон, я не хочу жить в этом мире самоубийц, я хочу жить в мире творцов, да. Ну и думаешь, а что мне сделать, чтобы этот хотя бы для наших детей, чтобы они жили в мире творцов, а не в мире самоубийц. И ты думаешь, ага, нужно сделать операционную систему для них чтобы она работала вот по этому алгоритму, а не по этому, который сейчас Apple работает. Децентрализованная, расширяющая, экспоненциально развивающая, сингулярная к жизни к технология. Да? Вот. И, по большому счету, я делаю себе инструмент. Но этот инструмент настолько сингулярен ко всему, что я делаю для всех. Ну Человек, который сделал велосипед, наверное, он сделал его для себя. 100 процентов уверен и потом понял что это классная штука можно дать людям то же самое то есть я сейчас хочу создать определенные инструменты которых нету к сожалению то есть получается что каждый из нас сейчас реализуется занимается творчеством реализует свое творчество до да, чужих системах то есть ты в Инстаграме, там кто-то говорит, я в Инстаграме, там ТикТоке, а чей ТикТок? Его зеленый. ТикТок не ваш, ТикТок это корпорация, Инстаграм корпорация. Они завтра сделают так, и твоего аккаунта не будет. Твоя электронная почта корпорация, она не твоя. Твой, твой номер телефона корпорация, не твоя. То есть у нас ничего нет, и все, что мы делаем, все наше внимание монетизируется для корпорации. Когда как в другой системе децентрализованной, которую я предлагаю, да, то есть нейрон. Она работает на пользователя, то есть она твоя собственная, децентрализованная, блокчейн. И это совершенно разный мир. Вот. И как к этому идти, как минимум человек должен понимать, что такое сингулярность, и как максимум он должен соответствовать хотя бы иногда, внутри хотя бы сердца, создания, и, и это все должно синхронизироваться с телом, обязательно. Тогда вот хоть какой-то баланс появляется, человек уже знает. Тех... Well, что... uh -huh. <танкрия> uh -huh. ты однажды говорил что нейра она создана по алгоритму природы uh -huh. как как это что это есть какой-то код ключ да It есть ключ есть код вот. все есть и все что возможно мы уже описали я думаю что еще кучу всего и надо описать да? смотрите как работает ну, ключ природы это каноны я еще заметил такую вещь это, это каноны природы во первых да это взаимодействие живых систем друг с другом есть алгоритм и есть еще у нас в нашей жизни есть законы а теперь подумай закон то есть выйти закон то есть мы живем в искаженном мире законами когда каноны каноны законы да, выходят за каноны то есть изначально изначально по Люди, которые создавали все это, они ну, как бы сказать, открыто, не обманывая, людям предложили выйти из конов. То есть это добровольное наше согласие. Никто не имеет права против нашей воли делать. Мы сами это Так вот, закон природы, не закон, а канон природы. Да? Канон природы, он связан таким образом, что вся живая система едина. И каждая частичка, ее задача это задача целого. А задача целого это задача единички. То есть там нет управленца, то есть там нет хозяина, который тобой управляет, там есть взаимосвязь. Ну, например, если, образно говоря, мы являемся богами для своих клеток, хозяинами, да. Но если нет клетки, нет нас. Клетка нам жизнь дает, образно говоря, мы состоим из них. Но мы являемся для них Богом. Но также мы являемся клеткой для природы, ну, частью, да. Человечество является Фрактал. Да. Чтобы вы понимали, как происходит, сейчас объясню. Очень просто. Да? Смотрите, есть клетка, является единицей жизни. Да? То есть, она есть жизнь. Если, когда говорят, на планете есть жизнь, это значит, что там есть эукариот. Это наши клетки. Так вот, клетки бывают... ну, В человеческом теле, по-моему, 85 органов. да, Или 86. В общем, неважно. 85 органов внутри тела человека. И это значит, что в теле человека есть 85 видов клеток. Эти 85 видов клеток создают организацию, орган. И каждая из них выполняет свою функцию. Например, орган печени выполняет свою функцию. Что такое печень? Вот печень ⁇ это то, что делает клетка печени. Только они вместе это делают. Легкие, почки, кровеносные клетки, да и так далее. То есть все-все. И теперь смотри, каждая из них, кто из них самый важный? То есть вставай кого-нибудь оттуда вытащим. Что? Жизнь будет, не будет жизни. То есть э, есть мозг, который является самой совершенной нейронными клетками, которые вырабатывают нейроны памяти, связи, которые имеют доступ к записи там, ДНК, образно говорят, да, то есть это более сложные, да, это высшие клетки наши. И когда мы говорим я, мы мы говорим о клетках мозга, мы не говорим о клетках печени. Да, то есть мозг управляет всем. Так вот, это высшая э, система на сегодняшний день. Да, она никем не командует. Она никем не командует. Она просто выполняет свою функцию точно так же, как выполняет свою функцию почки, печень. Да? И там нет главных. И вот, вот эта сингулярность в природе, да? допустим, есть оленей, это целый орган. Олени это определенный орган. Слоны – это определенный орган. Человек это орган сознания, да? то есть мы имеем свою функцию в природе, растения имеют свою функцию. Да? То есть мы все единый организм, это фрактальная такая система. Так вот, в природе децентрализация, когда есть общая цель, и наша, моя печень выполняет свою функцию не из-за того, что его заставляют, а потому что это его функция, предназначение, и оно дает ему стимул жизни. Потому что если он это не делает, он не живет. А какая цель у природы тогда? У природы развитие. Развитие. Что еще расширение расширение или... сознания Природа, цель природы вот цель природы осознавать себя познавать себя это очень интересная функция то есть познавать себя если вы посмотрите э, на все живые организмы это очень интересно два глаза два полушария морка одно полушарие познает другое два глаза то есть два уха вот эта двойственность когда мы хотим познать самого себя. То есть. А, еще на одной из лекций первого шага ты говорил, и мне это очень сильно запомнилось, я это тоже рассказываю людям, что основная цель человека это здоровье. То есть долг, э, э, долго, ну, как долголетие. Да, долголетие. Да. Это не человека. Вообще в природе основ... вот когда люди ищут предназначение свое, э, есть предназначение социальное от ума которые нам, ну, допустим, папа говорит, что ты будешь зубным. Вот человек говорит, вот я зубной дантист, и это мое предназначение. Или же я говорю, я режиссер фильмов, мое предназначение. Это немножко не так. Предназначение на самом деле, да, немножко имеет свое фундаментальное значение. Все живые существа в природе имеют одно предназначение. Это научиться жить. Жизнь является основополагающим предназначением. Когда животное, любое живое существо, учится жить, именно так она получает свой опыт. Навыками, записанными в ДНК. Навыками-ошибками, навыками-плюсами. Да? Все это записывается в ДНК, передается потомству. То есть, по большому счету, основополагающим фундаментом предназначения является здоровье и долголетие. После этого, когда ты являешься здоровым и э, научился жить, то уже ты являешься здоровой частью целостной природы, которая научилась жить. И тогда ты начинаешь взаимодействовать с такими же здоровыми клетками, образно говоря, создается организм, Новый организм. Что такое новый организм? Вот мы создадим э, компанию, кинопродюсерскую компанию, которая занимается. Это новый организм. И там будут соответствующие люди. Так вот, предназначение теперь. Вот я режиссер. Если смотреть мои фильмы, то они исцеляют, образно говоря, целитель, объединяющий исцеление. Если говорить о том, что я делаю первый шаг, да, здоровье, тоже исцеление, да. То есть получается, на самом деле ремесло. Ну, нейро тоже это исцеление, да, исцеление по сути, цель. да, пространство. Да, угу. то есть исходит предназначение наше изнутри себя, из сути природы а уже инструменты по таланту э, расходятся. Допустим, я сделал там эту молитву, да, я записал трек, начитал рэп, того, сделал клип. Э, и он тоже об этом, об исцелении. Да? То есть, вот это внутреннее и реализация через творчество, оно может, может быть разным, но суть будет одна. Вот смотри, если я тебя правильно понял, то первая основная задача любой живой системы человека – это здоровье и долголетие. То есть это первая базовая, базовая ступенька. Да, я если со... ее нет, то не будет. Всё, я вот с этим полностью согласен. Да. Вторая ступенька, когда человек выздоравливает или выздоровел, он начинает социализироваться, искать свое предназначение. Вот наш друг с тобой Павел Бондарев, мы с ним, кстати, снимали интервью, обязательно его посмотрите, про проект «Эволюция». Он основал, создал описание, можно сказать, живых систем на основе Идзин. Угу. Вот я знаю, что у тебя есть татуировка Идзин. Ты знаешь, что она значит? Да. Ну что? Ну, 11 гексограмма у меня, это, скажем так, ну, можно сказать, как итог. Это когда мужское и женское взаимодействуют в, по природе, то есть по, по канонам природы. Что это такое? Это три гексограммы янь снизу, и три гексаграммы IN сверху. Mm -hmm. Вода имеет силу тяжести идти вниз, огонь имеет силу идти вверх. Получается две природные стихии идут друг на друга, и от этого происходит рождение. Вот гексаграмма 11 означает уже рождение. Да? То есть это папа, мама и ребенок. Mm -hmm. То есть не папа, мама отдельно, а папа, мама и ребенок. Mm -hmm. Потому что есть взаимодействие. Так это и, и показывает. Что да, есть, конечно, да? Да, есть природный. Да, есть природный. Кстати. Ганеш и Нейра, значок, это вот все это здесь. Mm -hmm. То есть, это тот же самый значок Нейра, это вискописцы снова занимает. Mm -hmm. вот. Что касается предназначения, я хочу, чтобы люди понимали, такой очень просто я знаю, какие вопросы задают, я эту тему очень долго преподаю, да, и вопросы обычно говорят, так: как так, если важное предназначение, и примеры приводят. А как же вот этот, там, убийца, там, какие-то там, люди которые очень плохие имеют деньги все у них прекрасно и все время люди пытаются определить это внутри социальной кривой операционной системы, и все время говорит о деньгах никогда не задается вопрос нужно отличать друзья мои то количество денег человека его реализацию его счастье, вот это все счастье, да, мы живем, же быть счастливыми, да, то есть, как бы, так, давайте итог смотреть в этом. Человек, у которого есть деньги, да, достаточное количество, о котором многие называют, да, этих людей, какого состояние здоровья, здоровы ли их его дети, счастлив ли он, какие у него отношения с своей женщиной, своим миром, сколько раз его арестовывали, ведутся ли по нему дела и так далее. Они сидят и даже спать не могут. А, сможет ли не сохранить свои деньги, инвестиции, которые он делает, они работают или нет. То есть, почему люди, которые каким-то образом доходят, да потому что таланты разные бывают, да, доходят до финансового благополучия, очень усердно начинают заниматься благотворительностью, начинают заниматься инвестированием в какие-то хорошие проекты. Но опять же, да, смотрите, что очень важно. Состояние внутреннего мира, да, зрелость сознания, да, внутреннее здоровье влияет даже на вашу благотворительность. Например, люди, которые собирают деньги на борьбу с онкологией. Вы просто задумайтесь. С онкологией бороться не надо. Вот. Вы отдаете свои деньги компаниям, фармакологическим компаниям, вы ничего не делаете для оздоровления человека. Вы даете деньги фармакологическим компаниям. Фармакологические компании не заинтересованы, чтобы кто-то выздоравливал. Они заинтересованы в продаже своих лекарств. Вот. Поэтому, если человек был бы здоров сам по себе и понимал каноны внутренние, а это понимаются, да, то он понимал бы, что не нужно искать лекарства от рака. Нужно работать так, чтобы экология пришла в нашу жизнь. Чтобы человек уже, хотя бы молодой человек, уже своей жизни понимал скажем так элементарные базовые навыки как сохранить жизнь и как продлить жизнь например даже в питании да поведении да, э, в образе мысли действия вот, э, расскажи про программу первый шаг я думаю что многим э, интересно было бы синхронизироваться то есть вот не всегда же нужно для того чтобы выздороветь что-то делать может быть может быть что-то можно делать не может быть может быть, что-то можно не делать для того, чтобы выздороветь? Расскажи. На самом деле, первый шаг – это такая система, методика, которая предназначена для людей, которые готовы развиваться, и для людей в движении, активных людей, скажем так. Это такое семечко, которое хочется дать тем людям, которые вырастят плоды из этого, да? что такое плоды для меня плоды плодами являются успешный человек человек который не просто выздоровел не только не то что усилил свое здоровье а он достиг чего-то он усилил свое здоровье начал реализовывать свои благостные процветающие оздоравливающие проекты и это начинает давать плоды и распространяться дальше вот мы заинтересованы в этом. первый шаг это система который не отнимает у человека время и раз в неделю он занимается очищением организма в течение 10 недель, да, печени, кишечника и периодические короткие голодания с коррекцией питания и определенными информационными, теоретическими и практическими навыками, которые знаниями навыками, которые кардинально меняют жизнь. Первый шаг – это система, в которой мы позволяем человеку Даем инструмент, при котором человек перезагружает всю свою систему. Но ну, это как перезагрузить компьютер. То есть вы работаете в своем компьютере, и как бы он вам устраивает. Да? Но когда вы перезагрузили, вы увидите, что он может работать намного лучше да, и быстрее. То первый шаг это так. Это такая система, в которой человек перезагрузился, получил потенциал. Но образно говоря, вы можете получить дополнительный, дополнительный существенный процент энергии подъема творческой энергии да, и вообще энергии, омоложение и прочие-прочие бонусы. Их очень много, ты сам их знаешь. Вот. И я старался его делать. Мы старались первый шаг вот за все эти годы, мы постарались его оттачиваем, оттачиваем. Чтобы... Более, наверное, 100 групп уже прошло, да? Да, много. Я даже Больше знаю, даже. Да. Более 100 тысяч человек, по крайней мере, да. были как-то ознакомлены. Да. И там еще же есть несколько программ. То есть есть там разовая программа, которая 5 дней, есть клуб, который там на, на сколько 6-10 месяцев, когда человек оздоравливается, есть индивидуальная работа. Сейчас я знаю, что у вас до миллиона рублей стоит уже индивидуальная ну, работа. Ты знаешь, да, есть, есть и такое, но просто я начинаю понимать одну вещь, что есть... Я очень сильно, я начал сталкиваться с тем, что иногда приходят тяжелые люди приходят тяжелые люди это в основном онкология да, в последних стадиях вот, со всего мира причем англоязычные то есть каким-то образом через людей находят нас и я понял одну вещь что онкология это такая очень серьезная болезнь при которой человек должен осознать осознать вообще что это такое осознать почему она дана это же целая философия да? вот. и человек в любом случае, человек э, от онкологии, это человек, который свою жизнь, как бы это ни было, там сейчас кто будет говорить, этот человек в каком-то моменте для внешней среды, среды был, э, образно говоря, мягкой, грубо говорить паразитом. Этот человек не выполнял свою функцию по отношению к духу, к канонам. То есть, он может сказать, ой, какой замечательный человек, он помогал там пенсионерам, да, дело не в том, кому он помогал. Дело в том, что его деятельность в мире была такой же деятельностью, как и его клетки раковые для него. То есть его действия в мир были равносильны действиям клеток, раковых клеток по отношению к его организму. То есть это, это скажем так, фрактально, это, это такая, знаешь, такая вот э, штука, которая нужно менять и в сознании, и в теле. И такие люди часто приходят, и э, лечение таких людей, их открытость, их готовность. Вот. И это очень большая энергозатрата, поэтому вот с такими людьми мы ценник поставили очень большой. Э, и, честно говоря, это очень такая да, объемная работа. Это больше, наверное, работа даже с сознанием, да, чем для него. С телом. Же. Угу. Для него же. Просто такая интересная тенденция, хочу сказать. Человек может там 50 тысяч долларов дать за химиотерапию, да, образно говоря. И прийти к тебе и сказать, а давай вози со мной целый год, я там тебе 100 долларов дам. Вот как, какой мне интерес вообще заниматься его жизнью? Мне очень понравилась еще ваша Санная идея о том, что природа, ну и вообще вот вся эта структура, не знаю, система, как ее правильно назвать, она беспричастна. То есть она не выбирает, и у нее нет там этого я люблю, а этот мне не нравится. То есть да. это просто как общая вибрация, да, общее вибрационное да. поле. И вот сейчас э, идет ну, по всему миру такое, можно сказать, косят, да, как кто-то вот говорит, жадный, за, ж... за что же нас говорит, так косит-то. И это вот как раз именно идет как освобождение. Ну по... смотри, тебя косит? Ты же кайфуешь от жизни. Я вроде я да, все в порядке. Сейчас, я живу в прекрасном, в прекрасное время возможностей, потенциалов. А те, которые видят, что их косит, это для вас этот потенциал. Вы должны использовать этот момент, чтобы исправить себя, потому что как перейти на новый конечно, уровень, да? Конечно, тут вот, вот жатва идет. Ты или на, в комбайне находишься, или, блин, под комбайном. Комбайн тоже, знаете, тут не, не говорит о том, что идите жат, жатву людей. Нет, это это просто реальный природный процесс, при котором нужно выбрать, нужно выбрать ты или здоровая клетка системы, да образно говоря, или нездоровая клетка системы. И еще в этом выборе для планеты все равно кто ты, потому что планете нужен и цветок и удобрение. То есть на самом деле каждый из нас занимается своим делом, своим, своей частью эволюционной кем бы ты ни был. Даже если ты там, самый последний фашист, с пулемета стреляешь в других людей, ты выполняешь свою функцию. Вот. То есть это нужно понимать. Но другое дело, это твой выбор или это чужой выбор вместо тебя сделаны. Вот самое важное ⁇ жить в своем выборе. Знать, что то, что ты сейчас делаешь, это твой выбор, а не кто-то навязал тебе его. И это основа, это фундамент, свобода, фундамент внутри человека. Я считаю, что самым правильным, ну, самым таким фундаментальным человек должен внутреннюю свободу чувствовать, хоть какую-то. <как> Первый шаг можно сказать так если а, человек хочет оздоровить у, убрать хронические болезни а, усилить свой потенциал да, а, увеличить творческую энергию а, если вот вчера позавчера я получил сообщение в инстаграме я даже его сохранил буду самая девушка пришла семейная пара пришли которые не могли забеременеть вообще они пробовали все чуть ли не там в израиль ехали лечиться и как она сказала, через три месяца практики первый шаг, они забеременели. И вот они недавно написали. Да, а. да, это никакие чудеса, просто физиология. Это да? физиология, это естественный. Что такое А, я тебе знаешь, как скажу, что такое первый шаг? Первый шаг это система а, а, саморегуляции нашего организма. То есть мы даем команду клетке, чтобы она исправила ошибки. Все. Окей, okay. а как проходит, коротко расскажи, то есть, что эта группа, сколько стоит, сколько сейчас стоит, я раньше что, помню, что был оргзнос. У нас сейчас по-разному стоит а, с 3000 до 50, 50. То есть, в зависимости от программы. Да, основная стоимости. средняя, где-то около 5000 средняя, да. А, с наставниками да, есть, да, человек приходит, а, значит, регистрируется, а, проходит, а, значит, а, допустим, четверг стартует проходит теоретические практики, в пятницу начинает практику очищения. Самое важное и субботу голодания, воскресенье, выход о питании и э, навыки питания. Да? То есть это такой подготовка к голоданию, само голодание, да, и теоретическая основа здоровья всего. И все это, что важно, что люди э, группами вместе это делают mm -hmm. в чатах под контролем, под, э, под контролем наставников, экспертов. И любой вопрос, который их не возникает, во-первых, они друг другу могут задать, да, все-таки вместе это веселее, да, и наставник может помочь. То есть мы создали среду, в которой человек может это делать. Да, я знаю, что там такое очень большое сообщество, более, наверное, 40 чатов у вас там по разным да, направлениям. Был, я даже не знаю. Нет, я не 40, там точно больше 80. Больше 80. Да, Я уже вижу номер 89, 90, Я. Я, как она множится, я даже не могу. Люди выздоравливают, сами начинают. Там есть чат э -э Казахстан, чат-Англия, чат, Англия, чат там Италия, чат-столько чатов. Но есть основные чаты наши, да, там их может быть 10, где-то таких, которые вот обязаловка там, там, э -э там как практиковать, книги какие-то, там, читать, там, какие-то литературные кино, смотреть, как там кухня, оздоровление, здоровое питание, там все, все. А есть э -э то, что здоровье семьи, беременным, там, я не знаю, кормящим. <сал Hope> Я даже не знаю, mm. спортсменом. Да, вот мы сейчас э, с Пашей, э, поступил такой вопрос от э, экспертов, которые обучаются, чтобы они могли тоже реализовываться, приглашать людей, создать партнерскую программу. Ты не хотел бы вот, дать, допустим, вашим целителям, тем, кто уже с вами там несколько лет, возможность развивать первый шаг? Я хочу это сделать, и это моя цель. Давай сделаем. Давай У меня сделать. вот как-то появилось сейчас намерение, давай, что давай. можно какую-то придумать систему, чтобы не только мы там с тобой об этом рассказывали, а чтобы там тысячи людей да, легко об этом делились и получали какую-то благодарность. Я первый шаг, знаешь, как вижу вообще на самом деле? Я вижу таким образом, человек а, решает вопрос своему здоровьем, а, становится красивым, успешным и начинает помогать другим. То есть мы уже его показываем ему помогаем развиваться собирать свое окружение своих близких да, и заниматься ими и я бы хотел чтобы первый шаг был такой оно не специально будет расти если мы так будем делать то есть ну что я могу сделать я все что угодно, все что можно я уже сделал. я написал методичку мы сами все сделаем дальше Хорошо, ну тогда что, мы под этим видео да, какая-то ссылочка будет на сайт, там у вас э, каждую, каждую, что, среду. каждую среду новый поток начинается, да. э, и есть еще живые встречи, насколько я знаю, есть еще какой-то отдельный, недельный по-моему курс, да, где… Да, есть такой еще курс, но э, ну, мы иногда его делаем. Только. Иногда, хорошо, ну про первый шаг я искренне от себя хочу сказать, я полтора года взаимодействовал с Анной, с Сарой, очень мне кажется такую ну, сильную собрали окружение и запустили очень сильный такой импульс. И мне очень хочется, чтобы сейчас мы уже зашли с ну, новой энергией в это направление, потому что я помню, сколько человек тогда были реализованы, помню, сколько человек тогда излечилось. И... Да, это на самом деле это настолько эффективно, и еще хочу сказать такую вещь, чтобы люди понимали, что есть такое вот э, понимание, что ты идешь какому-то доктору и все, доктор, лечи меня. Вот э, первый шаг, чем отличается, это то, что вам нужно было научиться, когда вам было семь лет. Это то, что в других условиях жизни, если бы алопатия э, современной медицины так не захватила мир, образно говоря в лучшем мире, в котором мы могли бы родиться, да, в этом мире это основа, основа здоровья. Это знает любое животное да, в природе. Это по, внутри любого животного это, этот ген, это самовосстановление, саморегуляция включена. Она есть в природе, она есть везде. Но как только это случается с человеком, уколы, лекарства, таблетки, маски, вот этот дурдом, который сейчас идет, это говорит о том, что эта лопатия пошла до дурдома, они уже сами себя ну, просто уничтожают. То есть это уже ну, против интеллекта, хоть ну, ну я не знаю, просто уже отсутствие интеллекта полное в действиях, которые происходят в ниже. То есть она уже изжила себя, эта система. Поэтому эта система оздоровления под ответственность каждому. Мы даем вам природную систему оздоровления, которую вы берете и начинаете оздоравливаться. И каждому из вас нужно будет обучаться этому именно обучаться своей индивидуальным, подходить к себе индивидуально и корректировать ее для себя. То есть это образно говоря работающая система, которую нужно не по-солдатски делать, как вот прям вот как вот шагать. Да конечно, все нужно делать, как мы говорим, но ее нужно еще встраивать в себя, в свой режим, свое сознание, свою жизнь. Это как почистить зубы. Мы не можем говорить, локти держите выше. Да? Вы чистите зубы так, как чистите. Но сама чистка зубов, это вот методичка, да? она работает. От как чистить, все зависит, где у вас дырки, где у вас пломбы. Да. Поэтому это такая система, в которой нужно работать, в которой нужно обучаться. Обучаться оздоровлению. Давай поговорим с тобой про фильмы. Давай. <связываем> давай. <связываем> Наконец-то. А, да, давай про фильмы. А, я <связываем> хочу вам рассказать на самом деле про сценарий, который уже готов и сейчас, насколько я знаю, там шестнадцатая версия его. Э, сколько лет да. ты писал, бро? Скажи, как вообще бро, это пришло? Расскажи бро, немножко. Бро мы когда уже Года два-три, наверное. Года как тебе пришла эта идея? Почему именно индонезийский фильм? Потому что ты здесь живешь, или? Во-первых, да, я здесь живу. Во-вторых, я этот фильм могу снять в любой стране, где есть бойцы, бойцы, бойцы. Петушины бои. То есть практически этот фильм можно снять в любой азиатской стране. А, ну, для меня кайфовые страны, в которых возможно это снимать, это Индонезия и Таиланд. Вот. И в этих двух странах он будет хитом. ты, ты говорил, что каждый твой фильм это идет исцеление, да, да? там сердца, души. Да. Что ты заложил в этот фильм? Расскажи. А, здесь вот написано в начале фильма, в начале вот этой презентации фильма, здесь написано все мы друг другу братья. Это история о том, что мы едины все. И человек... То есть, если раньше фильм... Ну, как сказать... Есть, есть такая вот тенденция в да, патриотических фильмах, таких социально-культурных фильмах, да, где бьются там черный или белый и они там дружат, любят друг друга, или там разные мусульмане, христиане и прочее. Да, в этой истории... Главные герои – это два, двое сирот, один бандит мусульманин, 16-летний, второй ботаник, очень умный, мудрый мальчик 10-летний, который вырастил петуха себе, ручного петуха в интернете И тут судьба сталкивает их таким образом, что начинается такая история, в которой взаимодействуют две культуры – мусульманская да, культура и балийская, мальчик из Бали и взаимодействие, эти ребята вынуждены с точки а, срочным образом с точки А перемещаться в точку Б, потому что их там ищут и пытаются, ну, они попали в очень интересную историю, да. Но между ними есть еще петух. И вот эта грань жизни, братства между петухом и двумя пацанами раскрывает вот это единство. И единство всего, что любовь, открытость, доброта – открывает все двери и помогает в самых сложных ситуациях и самое интересное, что исполняются мечты. Во. Я знаю, что этот фильм это вообще экшен на самом да, деле. Action. То есть там прям бои, там ну, машины. Экшен, да, action, да ну, такой любителем экшена, но я не буду злоупотреблять экшена, то есть он будет нужен вот, там, где он нужен. Для привлечения внимания да ну конечно для приключения и также ты рассказывал что это идет для молодежи обучения да. то есть как что бы ты хотел ну, передать для молодежи вот этим фильмом то есть что какие навыки они возьмут как их изменится мышление а, что ты закладываешь какие знаешь я закладываю тут есть очень много интересных моментов да? ну, но основ, основы которую я бы поставил я там несколько героев. Да, главный герой у нас мальчишка, да, из интерната. Но там есть еще, то есть, на самом деле главных героев трое, да. Это Ахмед, это Нюман маленький, да, и Петушок. Так вот, мне больше я ту суть, которую я хочу передать, я больше передаю через Ахмеда, этого мусульманского парня, который очень жесткий, очень озлоблен на мир и решает с миром так же, как мир решает с ним то есть он видит мир сопротивляющимся да, очень э, скажем так агрессивным и он сопротивляет чтобы выживать и по ходу фильма он осознает что это сопротивление и в в мире случается это то что он создает сам то есть э, в определенный момент своей жизни этот парень э, вместо того чтобы бороться с обстоятельствами он понимает что нужно направлять свою заботу другому человеку чтобы мир начал заботиться о тебе то есть он с этим сталкивается да? то есть и такая же реакция идет из маленького мальчика но они никогда друзьями не были то есть они такие конфликтующие персонажи. и получается что э, каждый из них свою мечту отдает другому ради другого то есть есть выбор э, заказать свою мечту но ты заказываешь мечту другого. И, и исполняется твоя мечта. Но к, к этому нужно прийти а, буквально за 2 часа фильма, экшеном. Сколько у тебя сейчас сценариев? В работе, может быть, идей? Я, честно говоря, даже не знаю. Много. Ну, 15, 10, 100. Сколько Но идей? Ну, разве хоть... 20 20. 20, это уже ну, продуманных там прописано, а сколько бы ты хотел реализовать, то есть на как, как знаешь, ты чувствуешь? я, я столкнулся с такой штукой, uh -huh. что я вообще э, расслабился, мне uh -huh. нисколько не нужно, uh -huh. потому что ко мне вроде бы, знаешь, вот у тебя есть там 15 сценариев крутых, да, образно говоря, и вдруг приходит 20, 16, uh -huh. То есть я понимаю, что я еще напишу такое, что я просто сам офигеваю, потому что каждый раз, когда приходит, я просто, э, ну, я немножко удивляюсь, да, вот, вот этим всем моментам, которые приходят. Но у меня есть сценарии, которые не готовы выйти в мир. У меня есть сценарий, ты сам знаешь, да, ты недавно тоже был свидетелем э, э, того, что некоторые мои сценарии говорят: пожалуйста, подожди пару лет. Uh -huh. То есть уже есть организации, которые этот сценарий получили, которые говорят, пожалуйста, не делай пока взрыв, давай еще годик. Вот этот, именно этот сценарий два года дадим людям, быть готовым к нему. Да? Это я про ветви древа говорю. То есть у меня есть сценарии, которые настолько актуальны. Я реально говорю, у меня есть разговоры с продюсерами, которые говорят, я это не сделаю. Я, я боюсь это делать. Но ну, есть очень глубокие темы и очень разрывные темы. Да? Но они все правильные, праведные, образно говоря. Вот. Поэтому я сейчас их распределяю по экспоненте поступательно. Поэтому я начинаю с Бро. Бро – это самый безобидный сценарий, который можно сделать. Который бы и всем начальным партнерам будет нормально, Коммерческий, интересный, веселый, такой... Фильм, да, да, очень стоит. добрый. Я тоже. Добрый, да. Прям представляю, как как это красиво там и. Это фильм о мечте. Вот ты как о чем? А, представьте такую историю, когда мальчик с интерната, который попал вообще непонятно как в интернат, при нем ничего не было, вдруг обнаруживает какую-то фотографию, нюхает ее, говорит там пахнет моей мамы Ему говорят, это не твоя мама. И там написано Бали. И он говорит, это моя мама, все ему говорят, это не твоя мама. Он с этой фотографией сбегает с интерната своим петухом и находит маму. Но фотография не его. Интересно. И это все вместе с этим приключенческим экшеном, который там есть. То есть это настолько сильная история. Да? То есть она, Мы понимаем, что мы создаем сами историю с вами. И мы это свой создаем сами. У нас только зрители сегодня. Уху, грубо поддержки. 200 человек, себе, 200 человек. 200 тысяч. <смех> Положим эти хлопки друг на друга. <смех> <смех> <смех> да. а, хорошо, фильмы. И так сложилось, что моя тоже страсть. Я не знаю, каким образом я буду там себя реализовывать, но знаю точно, что я туда иду, и, и мне очень будет приятно как ты говоришь, да, реализовать твою мечту, чтобы моя да, мечта да. реализовалась. Они в этом мы, разные. можно сказать, и синхронизировались. Давай немножко поговорим с тобой о, о изменениях в мире. То есть как ты видишь ближайшие 5-7 лет, благодаря вот как раз этим изменениям, то есть что будет меняться в мышлении, как будут меняться между собой люди, какие профессии будут актуальны. То есть вот немножко, ну как бы, расскажи, то есть переведи на, на русский язык на эту камеру своего видения. Мир сейчас, скажем так, идет к тотальному разрушению. И это очень хорошо. То есть я сейчас говорю не том, что это, то есть я не, сейчас не о негативе говорю. Мир идет к тотальному разрушению. Как ведут себя люди? сейчас объясню что происходит и как ведут себя люди вот представьте что вы ну про женщины скажу, представьте что вы женщина у которой есть муж который алкоголик извращенец который вас постоянно бьет вам денег не дает очень плохо к вам относится занимается отвратительными вещами и вы хотите с ним развестись и когда он вдруг решил уйти вы схватили его за ногу и ползете за ним вот что происходит сейчас миром. отпустите его пусть он разрушится тотально пусть все исчезнет и там вырастет новое самое важное чтобы вы отпустили эту ногу и взялись за себя сейчас нужно браться за себя если вы сейчас не возьмете за себя вы этому миру не нужны этому миру сейчас нужны будут здоровые энергичные творческие, созидательные люди. Это уровень совершенно другого сознания. Это уровень здорового мышления, экспоненциального роста, сингулярности по отношению ко всему. То есть наша задача – реализоваться, взаимодействовать таким образом, чтобы все наши действия, связанные во всех сферах, приносили все наши сферы из тотального, разрушительного, Паразитического, потребительского В процветающей Созидательной Экспенсальная э, ну, Операционная система да? То есть это взаимодействие с нами То есть все, что мы делаем Должно приносить благо другому человеку И всем живым существам На планете Земля Если нам удастся во всех сферах Создать механизм Операционную систему Взаимодействия друг с другом При которой выигрывает природа если мы конституцию поменяем и создадим конституцию, в которой наша планета Земля признается живым организмом, нашей матерью всех живых организмов, матерью каждого человека, юридически подкрепить человеку возможность подать иск на другого человека, на корпорацию, на государство, если это человек, корпорация, государство приносит вред твоей матери, попросить у него сделать иск на возмещение ущерба в десятикратном, тысячекратном размере, и тогда мы, каждый из нас, будем относиться ко всему должным образом, необходимым образом. То есть нужно понимать, что не может быть никакого развития, никакой экономики, когда наша планета погибает. Еще раз хочу сказать, что нашей планете все равно. Самому нашему духу все равно. Любой расклад, который случается, абсолютно по барабану для Вселенной. Нужно будет включить ферментацию, поварят нас здесь, поферментируют, цветочки вырастут, и опять начнется жизнь. Ничего не изменится, кроме того, что нас не будет. Вот. Поэтому мы первые, наша цивилизация, сознание, человек, да, общее наше сознание, заинтересовано, чтобы здесь были условия для того чтобы здесь была жизнь поэтому кто-нибудь у кого есть дети что вы делаете для того чтобы ваши дети завтра не были в такой ситуации как вы сейчас попадаете чтобы ваших детей никто не запирал дома и маски не одевал на лицо социальная дистанция это просто фашизм скоро будут шагать вместе и будут я не знаю что хотят делать опять же все что это делается и тотальная дистанция, и чипирование, и что угодно. Это только ускоряет процессы возмущения людей. Это ускоряет процессы разрушения этой тоталитарной системы. Поэтому, когда кто-то вам говорит, что вас будут чипировать, пусть чипируют. Одного почипируют, второго почипируют. На 30 на 40-м люди с вилами выйдут на улицу. Это, это неизбежно. Они еще не сделали так, не убрали еще волю народа. Есть дикие страны, в которых боли еще есть. Там просто они проснутся и все. Вот пример далеко не надо ходить. Если Россия проснется, если там вот Германия просыпается, Америка просыпается. Когда люди проснутся, действительно, когда увидят, что уже все, мир тотально изменится. Поэтому, что я хочу сказать, что в мире идет глобальный переход на новую парадигму. То, что происходит в сути, это прекрасно. Но если мы будем сейчас детали смотреть, там кто-то предложил чипировать да хорошо это его проект ребята нас никто не хочет перед это это это проект этого дебила образно говоря да? но у него просто больше денег и он продвигает свой проект э, более обширно никто же не знает э, проект Нейра, образно говоря созидателем почему потому что у нас нет таких ресурсов как у гейтса который предлагает всему миру свой проект поэтому не обращайте внимания на эти все возможности манипулирования нашего сознания, смены нашего сознания, включения страхов за себя, за детей. Просто занимайтесь собой. Занимайтесь собой ваше сознание, ваше развитие вашего сознания, увеличение вашего физического потенциала, увеличение вашего творческого потенциала, освобождение от всех страхов. Вот это все является фундаментом и концентрацией должно быть вашего внимания для того, чтобы вы стали здоровой единичкой. Как, как ты видишь из, изменения сейчас профессий, то есть куда стоит направить свое внимание, окей мы поняли здоровье это первый пласт, да. второе это собой, угу. ну то есть что там может быть обучение какие-то, да? угу. а куда бы ты рекомендовал направить свое внимание какие-то профессии, которые будут очень нужны? То есть да, да, профессии сейчас будут меняться, у нас есть целое исследование профессий будущего, у нас есть где-то я. Точно не скажу, этим занимается у нас и Женя. Да? Он уже прописал 15 профессий будущего. Но исходя из того, что я вижу сейчас, в данном моменте, да, естественно, сейчас на рынке не хватает программистов, сейчас не хватает айтишников нового поколения. Что такое новое поколение? Мы для себя поняли, что если взять айтишника, программиста и взять биолога, да, соединить вот это та профессия, которая необходима будет в ближайшее время. Это айтишник, который понимает принцип взаимодействия живых систем. Айтишник, который понимает принцип работы природы. Тогда он сможет эти принципы хорошо видеть. То есть я не являюсь айтишником, я знаю принципы природы. И исходя из принципа природы, я э, передаю айтишникам систему, которую они создают. И в принципе моя функция и в том, чтобы смотреть, чтобы эта система была, э, скажем так, сингулярна природе, природе да, жизни. Вот, поэтому э, на самом деле очень много профессий будущего будет идти. Что хочу сказать на сегодняшний день, что проявляется? Смотрите, профессии будущего я могу разделить на три части. Первое ⁇ это э, человек, который имеет некий навык и может передавать. Э, второе, учитель, учитель, да, учитель, угу. да. Учитель, да. Это обучение, менторство. Второе ⁇ это сфера услуг. То есть человек должен для себя определить в первую очередь, это самый важный момент. Каждый из вас должен для себя определить, вы творческий человек, вы идейный человек, или же вы любите оказывать услуги, или же вы любите делать товар. Да? Вот эти три уровня будут в системе будущего. Что такое система будущего? Система будущего это операционная система, которая полностью ну, скажем так, забирает на себя все, скажем так, административные, ну, всю рутину. Операционный да. покупить, да. продать, да. деньги там передать. Да. То есть ваша задача просто вложить в свои навыки. Или если вы занимаетесь сферу услуг, если вы парикмахер, ну, научитесь хорошенько стычь и все. Вот в это вкладывается. Если вы творческий человек, развивайте свои творческие потенциалы. Потому что на самом деле э, происходит то, что я наблюдаю сейчас новой операционной системе, которая неизбежна. Она неизбежна. Неважно, мы ее сделаем, не мы ее сделаем. Мы, если мы ее уже разложили, уверен, что еще в 10 местах она разложена. Так вот, в этой системе идет сохранение навыков. То есть идет сохранение навыков и коммуникация между человеком, который имеет знания и человек, который нуждается в знании. Между человеком, который хочет хочет воспользоваться услугой и человек, который дает услугу, человеком который создает товар, человек, который, который продает товар. Все эти компоненты будут связаны с рейтингом в блокчейн системе. То есть это опять же токеномика. То есть получается, что вы не сможете продавать плохой товар, продавать плохую услугу или продавать плохой наву, ну плохую информацию за навыки. То есть система рейтингов будет Человек будет развиваться тот, который лучше в своей сфере. То есть это убирает, убирает очень важный компонент. Каждый человек будет заниматься своим предназначением. То есть уже не получится, если будут четыре киношников, три из которых будут одаренные, а, допустим, один будет, Случайно попал. Случайно же. попал, и пойду кино делать, потому что там много красивых телок, можно говорят. Что сейчас происходит? Вот он не сможет конкурировать. Вообще не сможет. Он сразу подумает, слушай, а я с детства хотел быть парикмахер. Пойду-ка я парикмахер. То есть кому-то время нужно, чтобы это понять. Но дело в том, что когда система предоставляет все возможности, равные возможности для всех, то всегда побеждают, идут на финиш и развиваются только те, кто идет по своему предназначению. Кому-то легко. Кому легко, кому-то в кайф вообще. Я снимаю, делаю кино, мне в кайф. То есть не, не секунды работы. Вообще, да. Это меня не вот У меня также один из бизнесов сейчас с Татьяной, нам все говорят, вы так много работаете, а мы друг на друга смотрим. Мы говорим, да мы вообще не работаем. Да, я, как... Мне тоже кажется, что я не да. Мне кажется, я такой вообще лентяй, мне просто так деньги платят, да. Как, да, там да, приходят от вселенной. Хорошо. Мы коротко поговорили сейчас про Нейра. Я предлагаю тебе сделать прям отдельный сюжет. Как не приглашаю тебя в свою студию в гости. Да. Как, как ты сказал это? А, Дом... Не да. хочу ему с ним говорить, что... я... я сказал, постель у Андрианова. А, постель. Как вот? Постельные. Спальня, спальня у Андрианова спальная интервью. Не, интервью в спальне. Ну, ладно. В общем, я приглашаю тебя в гости, мы сделаем развернутый, прям э, покажем, может быть, какие-то этапы развития нейро, потому что это такой глобальный, гигантский проект, Он, там будет несколько тысяч различных проектов, я вижу, которые между собой синхронизируются Конечно. по ценностям. Вот хочется эту идею дать уже людям, чтобы э, люди понимали что, блин, будущее-то, оно прекрасное, да, что оно хорошее, поэтому... Будущее нужно ночевать, а, на, на, начинать, будущее нужно ночевать, будущее нужно начинать, будущее нужно начинать с двух фундаментальных основ. Это здоровье, является фундаментом предназначения, и свобода, которая является питанием для этого будущего. Поэтому э, первично любая система, нейро, да, ей необходимо первично дать человеку свободу, цифровую свободу, коммуникационную свободу. Ну и финансовую тоже, чтобы можно... Это, было. это и даст финансовую свободу. Uh -huh. Коммуникационная свобода, она даст финансовую свободу. Когда человек без посредника будет иметь дело с другим человеком, все будет прекрасно. Я не против, я не говорю, что налоги не надо платить. Налоги... Не должны называться налогами. Это мое инвестирование страны Я инвестор. Вот это разные слова. В нейре человек не платит налоги. Человек является инвестором своей страны. И тогда с ними и относится по-другому. Когда тебе говорят, ты заплати налоги, кто может меня спросить. Я инвестор. Если я даю государству деньги, да, я на что-то даю. Я инвестор, я могу дать на детские дома Я не хочу дать на ракеты. Принципиально, я против, я не буду образно говоря. То есть вот совершенно разный подход дает совершенно разный, даже одно и то же дает эффекты. Я благодарю тебя сегодня за такое начало и очень глубокую духовную встречу. Мне очень приятно, что... Ну, Наконец-то у нас есть возможность спокойно, никуда не торопясь, разобрать вот все, что происходит в твоей жизни, находится в твоем сознании и в твоей реализации. И я очень хочу это дать миру и проявить то, что я знаю, чего меня вот прям внутренне вдохновляет. А пусть об этом будут знать все. Давай снимать кино. Снимаем кино. Давай. Благодарю. Благодарю. Ага. Давайте теперь подводочку снимем начало. Я ухожу? Да? Нет, ты сидишь. А, угу. О, сколько у нас на времени получилось? Будет лишнего, да, Час ноль четыре. Слушай, мы как точно. Ну лишнее прям чикаешь, да. что не нужно. Да. А, основатель школы здоровья. Школа первый шаг, основатель концепта на РВОС Международный международного фонда Планета фонд Германия Индонезия. Ты, Германии да, ты, ты как, огурчик, да, да? как огурчик, Как будто ты знаешь Подмосковные деревни. Я пришел в невесту все прямо сегодня. От сметаны <с <с оторвал, Розовые щечки такие, типа, сидит. Ален, кто это вообще? Ален. Ален. Что с тобой? Ну, я счастлива. Давайте мы это. Чуть-чуть еще. Давайте. Так, ты отбиваем или просто вырежешь, да, все? А? А вот Это мне нужно. Ну, ладно, можешь убрать, в принципе. Не-не-не, ну хорошо. Наоборот, Поехали. Дорогие друзья, приветствую вас сегодня перед вашими голубыми экранами или, может быть, перед вашими телефонами. И сегодня в нашей студии домашней студии мой замечательный друг Ара Руш, кинорежиссер, основатель прекрасной школы исцеления «Первый шаг», основатель фонда «Планета Фонд Германия-Индонезия», ну и самое главное – это человек, который своей жизнью исцеляет свое окружение и он помог уже более 10 тысячам людей обрести осознанность и понимание как работает его тело. И сегодня мы поговорим с вами о, обо всех проектах, немножко коснемся чем занимается ара и особенно уделим внимание школе первый шаг, школе оздоровления, потому что это первый основной фундамент, на что стоит обратить внимание. Обязательно поговорим про будущее, про профессии, про операционную систему, о том, как все будет выглядеть на наш взгляд. И поговорим про творчество, поговорим про э, исцеление планеты через э, кино. Встречайте, Араруш. Да, только ты там назвал основатель фонда индонезийского Я сказал Германия, Индонезия, планета фонд. тоже же написано не, не, у тебя. Не основатель, а учредитель Ведь это, разно, это одно и то же. Ну, я сказал учредитель. Ну, основатель. Ну и ладно. Да, Не, ну ты сейчас Индонезию основ, основываешь. Индонезию же. уже в следующем беру. Ну, ладно, пусть будет. Ну, короче, а, там, да. Хорошо ладно, Держит как-то вот, так, вот у меня его, это. Теперь ты основатель. Ладно. Что ты еще хочешь? Давай, что еще хотел сказать. Давай перезапишем, хочешь? Давай. Да, перезаписываем? Давай, давай. Говори учредитель, основатель как-то. Ну, да. Дорогие друзья, приветствую, рады вас видеть сегодня в этой домашней студии. Сегодня в гостях мой хороший друг Ара Аруш, основатель школы исцеления «Первый шаг», учредитель благотворительного фонда «Планета Фонд» Германия и Индонезия, кинорежиссер, сценарист и, на мой взгляд, гениальный просто человек, у которого в голове находится Просто миллиарды изобретений, идей, самое главное, есть видение и понимание э, причинно-следственных связей. Мы сегодня с вами обязательно поговорим о том, с чего стоит начинать, почему здоровье – это самая важное, самая первая ступенька к своему предназначению и осознанию своего места в жизни. Мы сегодня поговорим о творчестве, о том, как через творчество можно влиять, исцелять и улучшать э, наш прекрасный мир. Обязательно сегодня поговорим про будущее, про профессии, о том, что будет актуально, поговорим про Neira EOS и ARA является создателем, наверное, операционной системы, как можно правильно сказать, сейчас ну, до Концепта. По... Да, концепта операционной системы, которая может объединить всех нас и дать новую систему коммуникации по принципу живых систем. Встречайте, Ара Arush, мой замечательный друг и мой наставник, учитель... Я да? послушал это все Я знаю, что хочу сказать. Я хочу сейчас дописать одну вещь. Я давай скажу еще раз, минут за пять, расскажу про важность здоровья, предназначения всего. Потому что там очень много говорили. Давай мы прямо в самом начале с тобой поговорим про важность предназначения. Здоровья и самоопределение, да, самореализация, то есть кто мы, откуда и куда. Я хочу, чтобы люди сейчас осознавали, что одну важную вещь что они являются живой системой, являются частью живой системы и являются основой для живой системы. То есть внутри нас есть жизнь, да, и мы являемся частью живой системы, в которой живем, то есть среди обитаний. То есть планета это единая живая система, в которой есть множество множество скажем так фрактальных систем подсистем и они все являются целостной живой системой взаимосвязанной вот и основная задача любой живой системы любого животного в том числе и человека является навык здоровья и долголетия то есть наше основное предназначение это научиться жить Научиться жить является фундаментальной основой жизни. Если ты не научился жить, то кому ты нужен со своими знаниями? Зачем тебе нужны, какие еще знания, если ты фундаментальную основу не принял? Что это дает? Если человек осознает, и не то что осознает, он науч, научился гармонично, э, синхронично жить с природой, развиваться то он становится образно говоря здоровой клеткой для целостной живой системы и эта здоровая клетка получает сигнал от высшей иерархической системы что он должен делать в системе и это есть предназначение это уже тот творческий потенциал это назвать творчество через который начинает реализовываться пример приведу очень просто есть онкология происхождение которой современной науки неизвестны, образно говоря, аллопатии, да, такой знаменитой, вот. но дело в том, что э, если говорить, смотреть на онкологию, ну, очень просто, э, я предлагаю всем смотреть на все очень просто, да? вот, на все события и все происходящие. Так вот, э, онкология это когда клетки нашего тела не выполняют свою функцию по отношению к самому телу. То есть, Представьте, что ваша клетка, какие-то клетки, группа клеток перестает работать на тело и, перест... и начинает работать на себя. Как вы думаете, вы как высшая иерархическая система, как бог всех своих клеток, вы дадите этой клетке импульс, энергию, жизненную силу высшей иерархической системы, чтобы эта клетка вдохновлялась и дальше развивалась? То есть вы, наоборот, своим, те, своим организмом, иммунной системой будете стараться убивать эту, теле, эту клетку. То же самое человек. Если человек в отношении к внешней среде является раковой клеткой, то есть его все действия приносят вред внешнему окружению, внешней среде, среде обитания, это деятельность прежде всего, то как может высшая иерархическая система давать этому человеку творчество, давать этому человеку энергию жизни, чтобы он развивался, Естественно, что будет даваться энергия утилизации. То есть, что такое утилизация? Это можно очень просто узнать. Если внешняя среда к вам агрессивна, если вы болеете, если у вас есть хронические болезни, если у вас проблемы с внешней средой, если вы выживаете, я вас поздравляю, вы на утилизации. А эта утилизация происходит из-за того, что ваше взаимодействие с внешней средой синхронистично взаимодействию внутренней среды. Поэтому, когда человек начинает заниматься своим здоровьем, он становится здоровым и для внешней среды высшей иерархической системы становится источником получения энергии есть две энергии которые мы можем получать первая энергия это энергия выше высшая иерархической системы это жизненная энергия пространства называется энергия ци образно говоря китайцы вообще там прокачивают ее дополнительно да? но энергию ци прокачивать не надо она и так будет приходить если ты гармоничен так вот или ты получаешь энергию всю внешность людей, получаешь здоровье, долголетие, успех, творческие, там все, что надо, все, что хотим, да? Или же ты не выполняешь свою функцию, живешь как паразит, образно говоря, и живешь за счет внутреннего ресурса. И как можно заметить, ты живешь за счет внутреннего ресурса или за счет ресурса внешнего? То есть ты получаешь жизненную энергию от жизни или от внутреннего ресурса, от тела. То есть, что такое утилизация? Это. Жизнь за счет внутренних ресурсов. Это и есть утилизация. Этот человек очень сильно привязан будет к еде, к обстоятельствам. Он постоянно будет винить кого-то. Да? Он постоянно будет недоволен жизнью, ему что-то не дают. Он никогда не будет делать что-то. Он будет ждать, чтобы ему что-то делали. И этот человек будет заедать обязательно. Если вы замечаете, что вы много едите, образно говоря, вы должны понимать, что вас едят. То есть это... Эта дорога двухсторонняя, нет односторонней вселенной дороги. То есть, если ты прожорлив и ешь много, значит, тебя едят. Ну, это образно, да. Поэтому, чтобы выйти на свой потенциал, нужно выйти на потенциал получения энергии от высшей иерархической системы. Каким образом? Выполнить свою функцию по отношению к нижней иерархической системе, то есть, по отношению к своим клеткам. И если ты это выполняешь, у тебя открывается дорога. У тебя приходят идеи, возможности, и ты встречаешься с такими же людьми. и Потому что интересы этих людей идентичны. Как у меня, как убраться у нас в подъезде. Ну, Человек, который убрался внутри себя, убирается дома, потом смотрит, что у него подъезд весь обоссанный, надо его тоже покрасить, потом смотрит, что улица у него вся обоссанная, потом видит, что весь город обоссанный, образно говоря, да. То есть ты начинаешь уже замечать и, и думать, как в этом мире можно жить. Вот. То есть из этого И используя свой талант И предназначение, который может быть разбит На сферах услуги Сферах создания товара И сферах создания Навыков да, Обучения То есть исходя из своего потенциала Из своего таланта Ты будешь реализовываться И фишка -то в чем? Человека, Ребенка можно научить писать Ребенок будет писать то, что ему дает культура. Понимаете? То есть, ребенка можно научить читать. Считать, да? Он будет считать, что ему позволит культура. Вот. Поэтому основополагающим сейчас для, важнейшим сейчас для нашей цивилизации является исцеление личности человека, индивидуума, исцеление культурного пласта, который вокруг нас живет. То есть, чтобы наши дети э, получали э, данные, скажем так, э, новой парадигмы, чтобы они уже сегодня настраивались на завтрашний день в процветающий мир. Да, то есть в процветающий мир. Чтобы сейчас, сегодня они понимали э, каноны природы, чтобы они понимали, как они взаимодействуют с природой. Да. Это все очень большая работа. Вот. И чтобы это все делать, нужен человек который это будет передавать. А кто этот человек? Это вы сами. Но чтобы вы смогли своим детям это передать, нужно, чтобы вы э, исцелили себя. Когда мне э, на консультации мамочки, допустим, спрашивают, как мне выздороветь ребенка, у меня ребенок там хронический танзелит, я говорю, приходи, вылечи себя и займи своими детьми. Я своими детьми заниматься не буду. Приходят люди, э, выздоравливают родители и начинают. Дети сразу же начинают выздоравливать, в принципе. Вот, поэтому а, нужно начинать себя, и э, для этого и существует первый шаг. Это мы его назвали первый шаг для того, чтобы человек взялся за свою чтобы он стал Богом. Ну, он так, он так Бог для своих клеток, да, чтобы он стал тем самым э, осознанным э, Богом, который будет заниматься, браться ответственность за себя и все. И дальше уже со временем будет все выстраиваться. Что вы понимали, люди, это не так просто взять и улучшить свое здоровье. Это минимум годы работы, и результаты, конечно, появляются сразу. Но Десятилетие жизни это, да, дается. Это, да, это, это очень такая серьезная и ответственная работа. Давай пригласим всех желающих, кто хочет познакомиться поближе со своим здоровьем, познакомиться с практикой, первый шаг с технологиями, с теми навыками, которые тебя излечили, и, может быть, напутствие, если человек это почувствует, прям можно, можно сказать, в ближайший поток попасть. Напутствие такое, что мы сейчас живем в такое время, в которое нужно синхронизироваться во внешней средой. Сейчас наша планета и наша цивилизация движется к такому скажем так, избавление от старой, парадигмы и восстановление, и рождению новой. И нашей планете, нашей цивилизации необходимы здоровые люди. И если вы имеете хоть какую-то хроническую проблему, нужно ее исправлять. Если вы чувствуете, что у вас нет энергии, если вы чувствуете, что вы застряли, и что ваше тело не успевает за своим духом, это практика для вас. Приходите и практикуйте. Вот и Итак, это, селен, селен, ну, это так и написано, собственно. Президент-основатель. Хорошо, благодарю. Мне понравилось. Энергия была...